Многие, наверное, видели бело-синий-белый флаг на митингах против войны в Украине. Это флаг протеста против путинского режима, флаг будущей свободной России. В основе его современный российский флаг. Но преступная война, начатая Путиным в Украине, покрыла грязью, кровью и позором нашу страну. По официальному толкованию цвета государственного флага России означают «белый» — «свободу и независимость», «синий» — «веру, верность и честность», и «красный» — «державность и милитаризм». Однако, если мы уберем этот цвет крови и войны, то останутся цвета неба, мира и свободы — белый и синий. Более того, если ярко-синий сделать посветлее, заменить его на лазоревый, то он будет перекликаться с российским флагом 1991 93 годов. Именно такой оттенок синего был в годы надежды на демократию и лучшее будущее. А белый цвет символизирует мир, чистоту и страну без крови и агрессии. Также бело-синий-белый флаг перекликается с цветами Древней Новгородской Республики, местом, где была протодемократическая форма правления. 28 февраля нашему флагу исполнился год, и спустя год под ним работают десятки антивоенных организаций, артистов и независимых СМИ. Новый российский флаг является отражением наших стремлений к тому, чтобы Россия была свободной, мирной и демократической страной.